Сегодня у нас уже вторник потратил, покупил еще на завтра на среду на пятницу два карася за 140 рубля. И на суп вот набор белки. Тут цена, кстати, не указана, но он 369 рублей стоит. Почеку? Тут нарезки лосося причем вот такие большие куски. Куцали, там, не знаю. Шикую. Так и пошиковал. 190 рублей. Итого вот за две недели я ничего не подкуплю, я посчитал на этой неделе. Так, у меня потрачено было 177 рублей. И 3607 а, в воскресенье. Потом 144 от карасии 369 этот набор. Итого 1464 это я вот за две недели потратил если там горох купить или еще из овощей как раз будет полтора тысячи за две недели так что я вписываюсь мой эксперимент я считаю удался но все равно буду еще пока снимать Восхищение я уже и подходит к концу вторая неделя моего эксперимента что у меня осталось два яйца куска мяса ну на кусочки сердца половина и суп, суповой набор из рыбы злосося, то есть вполне приемлемо у меня и потратила за две недели шестьдесят 1464 рубля то есть я вписываюсь в график так ложим что я приобрел я, я приобрел яйца 35 рублей десяток 35 макароны за 14 рублей такой рагу свиной а это для сутра 55 рублей и там со будет и за 37 и рублей. в итоге я потратил 100... 141 рубль вот в следующей неделе я постараюсь прожить на 141 рубль К тому же я грибы нашел из-за Этим пользоваться можно. Так как их не покупал, их собирал. Вот я грибной ну, еще не сварю. А, да, я еще докуплю картофель. Нет, докуплю, наверное, лука. Ну, там тоже рублей на 30. Где-то рублей 200 у меня выйдет на эту неделю. Так что прожить на 3000 можно. И нужно. Кто хочет сэкономить, вот, в этом, в этом, на этой неделе я специально ходил по разным магазинам, выбирал подешевле, покупал со скидками товары. И в итоге вот, я сэкономил. Довольно хорошо слияется за 35 рублей. Ну там 35,90. Буду округлять. Уже Это было макароны 13 чем-то были. Поэтому Погурлял до копеек. И, ждите, продолжение не осталось две недели я снимаю пятницу, потому что не знаю где буду в субботу и воскресенье, но и чем буду заниматься но да, у меня есть приготовленные еще из тех продуктов, которые покупал на той неделе кстати здесь 450 грамм Ну вот, не знаю там что, с костями или нет ну, не написано ничего не так но, так как я покупал это для супа, поэтому все равно Гуден одиннадцаток, суток. Например, на мороз